В зале попечительского совета под руководством ректора Ильшата Кафурова прошло очередное заседание ученого совета Казанского федерального университета. Все подробности далее. Традиционное заседание началось с награждения отличившихся сотрудников университета ведомственными и правительственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан. Далее члены совета тщательно рассмотрели кандидатуры на замещение должностей деканов высших школ, являющихся структурными подразделениями институтов и заведующих кафедрами. Каждому претенденту председатель ученого совета Ильшат Гафуров предложил представить свое видение, каким образом деятельность подразделения будет способствовать дальнейшему развитию университета и укладываться в общую концепцию новой программы стратегического лидерства «Приоритет 2030». Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что центром ответственности, скорее всего, станет Именно ваша высшая школа за подготовку иностранных студентов ну вот факультета дополнительного образования. После участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с конкурсным отбором претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представлением к присвоению ученых званий, а также выдаче дипломов доктора наук и кандидата наук. Коллеги, какие есть вопросы к докладчикам? Если вопросов нет, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы утвердить данную работу? Против? Воздержавшись? спасибо В блоке «Разные» проректор по научной деятельности Данис Нургалеев вынес на утверждение основные научные направления Казанского федерального университета на 2021-2025 годы. Кроме того, ученый совет проголосовал за создание в организационной структуре КФУ медико-санитарной части по стоматологии и эстетической медицине и учебно-производственного центра по изучению биоразнообразия. Отдельно члены совета утвердили создание единого центра управления музеями КФУ, дирекции музеев Казанского университета. В завершении были рассмотрены кандидатуры, представленные к присвоению почетных званий Заслуженный юрист Республики Татарстан и Заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Виолет Басова,